В Казанском федеральном университете состоялась 26-я церемония вручения дипломов выпускникам программы МБА. В их число вошли 37 представителей различных компаний, а также государственных структур Администрации Райса Республики Татарстан. С приветственным словом на мероприятии выступил ректор университета Ленар Сапин. Уверен, что обучение по программе МБА дало возможность вам повысить. Не только свои профессиональные, но и личные качества. Я надеюсь, вы все это будете использовать в своей будущей работе на благо нашей страны, на благо нашей республики. Программа MBA в высшей школе бизнеса КФУ существует с 2000 года. За это время окончили ее свыше тысячи представителей Поздравляю. разных регионов Поздравляю. России и шести государств. Хочу поблагодарить наших выпускников МБА за успешное завершение программы, за ваш добросовестный подход к учебному процессу и за успешную защиту выпускных проектов. А также пожелать вам использовать все полученные знания и инструменты, управленческие инструменты в своей профессиональной деятельности и с гордостью носить признанную и престижную во всем мире степень МБА. Основной философией Высшей школы бизнеса КФУ является ориентация на потребности рынка. Таким образом, выпускники программы способны совершать эффективные преобразования в компании, повышать ее прибыль и открывать новые перспективные направления. Всех вас поздравляю с завершением большого этапа а в жизни. Я надеюсь, что вы всегда будете с теплотой, радостью вспоминать и несколько не жалеть о том времени, которое вы отдали себе, новым знакомым преподавателям и школе МВИ. Спасибо. Значительная часть выпускников отмечает, что решение о поступлении в высшую школу бизнеса пришло благодаря положительному опыту их знакомых. Относительно этой программы были самые высокие ожидания, потому что действительно школа существует не первый год. У меня много знакомых там отучились и я вижу, как они трансформировались в своей жизни повседневной с профессиональной точки зрения. Поэтому мне тоже было интересно попробовать свои силы. Высшая школа бизнеса КФУ занимается подготовкой менеджеров нового поколения, обладающих навыками эффективного управления бизнесом и адаптированных к современным условиям. Узнать все подробности о программе обучения вы можете на сайте Казанского федерального университета. Маргарита Михайлова, Ленар Гизатулин, Универньюз.